Друзья, всем привет! Сейчас с вами поедем по заснеженной Америке, я покажу вам, какие у нас сейчас снега и как почищены дороги, а по пути поговорим с вами, что наконец-то Джо Байден стал говорить о принятии тех решений, которые давно предлагал Трамп. Это касается образования и это касается компенсационных выплат населению. Поехали. Первое, о чем он наконец-то заговорил, о том, что в Америке 20 миллионов детей до сих пор учатся дистанционно. Я вам хочу сказать, что мои дети посещают школу два раза в неделю, и фактически это происходит уже год. И, конечно, эта ситуация меня очень сильно пугает, как и многих других родителей, потому что такое систематическое... Онлайн-обучение ведет к абсолютной деградации ребенка, к отсутствию систематических получений знаний и так далее. Но, в общем, я не буду вдаваться в эту подробность. Это уже тема другого выпуска. Но дело в том, что на самом деле эта ситуация катастрофическая Катастрофична она тем, что родители детей, которые учатся дома, особенно маленьких детей, не имеют возможность работать. То есть один из родителей автоматически теряет доход. То есть условия жизни человека ухудшаются в разы. Это первое. Второе. К сожалению, почему я не отношусь к этой новости позитивно, потому что я знаю, что демократы очень много чего нам обещают и очень мало чего делают. Допустим, наш губернатор Вульф, Губернатор Пенсильвании Когда-то нас летом Всех утешал Это было, по-моему, в июне Когда он выступил с заявлением Что, ребята, вы не переживайте Вот там с марта отсидели дети дома Но мы вот к сентябрю школы откроем Но в итоге школы не открылись в сентябрю Со 2 февраля наши дети должны были пойти И учиться пять дней в неделю ну, и фактически наши дети до сих пор учатся только два дня в неделю. То есть я их словам не верю, я вам могу честно сказать. Второе, что озвучил Байден. Он озвучил о том, что вливать в экономику он будет 2 триллиона долларов. Но, ребята, я еще раз повторю, когда Трамп делал заявление на эту тему, когда Сенат одобрил сумму в 600 долларов на человека Трамп изначально говорил, это катастрофически мало, давайте выплачивать по 2000 долларов и не увеличивая количество денег которые мы тратим на вливание в экономику давайте не будем финансировать другие страны, давайте уберем все ненужные проекты, видео кстати по ссылочке вы сможете посмотреть увидите ссылку в описании к этому видео, и тогда он говорил изначально правильно Но сейчас опять вливается Практически 2 триллиона Да, люди получат на руки по 1400 И для людей голодающих Для людей находящихся В очень сложной ситуации это будет хорошее подспорье. Но, тем не менее, почему вы опять вливаете такое громадное количество денег на всякие экологические проекты, на помощь другим странам и так далее? Кто за это все, грубо говоря, будет платить? А я вам скажу, ребята, кто за это все будет платить. За это все будут платить американские налогоплательщики опять. Мне настолько удивительно, что они все молчат. Вот У нас налог штата был 3%. Это один из американских налогов, но вот конкретно налог нашего штата 3%. процента. Сейчас уже озвучил наш губернатор, что этот налог поднимется до четырех с половиной процентов. То есть за это все будем платить мы. Но один вопрос: когда ты платишь за то, чтобы такому же гражданину США выплатили 1400, грубо говоря? твоему там бедному соседу это один вопрос а когда ты будешь вынужден оплачивать инициативы демократов по спонсированию там других стран, по поддержке других стран, по поддержке всяких бюрократических организаций типа ВОЗ вот это уже меня очень сильно удивляет почему большинство американцев молчит я не знаю, может быть, конечно Они не молчат Может быть большое количество информации Да не может быть, а действительно Большое количество информации Просто не допускается во всякие Соцсети и так далее В медию, там идет своя пропаганда Как все хорошо и как все прекрасно Но мне просто кажется, что это очень удивительно, что люди вообще это терпят. Ну вот такие две инициативы, что дети наконец-то должны пойти в школы, это то, о чем говорил Трамп изначально, что дети должны учиться. Более того, Трамп тогда утверждал, что если вы не хотите обучать детей, а я вам хочу сказать, что самые большие три э, школьных профсоюза или учебных профсоюза, они являются спонсорами демократической партии. Так вот, более того, я состою в группе, ну там, откройте наш школьный дистрикт на Фейсбуке, и там один мужчина рассказывал, а вы знаете, что говорят в профсоюзах учителям? Им говорят, что не ходите в школы, скажите, что вы больны, скажите, что вы не придете на занятия, ну то есть вплоть до этого. Вообще, профсоюзы в Америке очень интересные организации, которые фактически тебе ничего не дают. Я тоже сниму на, это, на эту тему видео отдельно. Но мы говорим о том, что Трамп давно об этом говорил. Более того, он говорил, что если вы не собираетесь учить детей, тогда надо вернуть налоги родителям. В нашем штате налоги считаются высокими, да? Ну, плачу я где-то 6 тысяч долларов. В каких-то штатах и 13 тысяч долларов люди платят на собственность. Там, допустим, в Нью-Джерси очень высокие налоги. Или там в Калифорнии. Но... Конкретно мы платим 6 тысяч долларов, из которых, грубо говоря, 5 тысяч идет на школу. И плюс еще из федерального бюджета, я не помню точных цифр и не хочу вам соврать, но, по-моему, там что-то в размере 18 тысяч идет на школьное образование ученика. Так вот, помимо того, что я не могу выйти на работу, потому что мои дети обучаются дома, они маленькие, я не могу их бросить, я еще должна за это все заплатить. Ну, я вам хочу сказать, знаете, такой двуполярный мир образуется, где элита может себе позволить обучать детей, потому что все частные школы у нас оказываются открыты, а все дети номенклатуры, грубо говоря, или просто богатых людей, они себе могут позволить эти частные школы. Мы когда-то хотели отправить своих детей в частную школу, она называется Монтессори, она, она считалась неплохой и, в принципе, недорогой. Сумма обучения там стоила, там надо было заплатить, по-моему, 60 тысяч первоначальный взнос, но это только начальная школа, с первого там по пятый класс. Это то, что касается образования. А что касается вот этих вот денег, так, блин, ну, давно Трамп об этом сказал. Но тогда было очень невыгодно Сенату принять эту резолюцию по выплате людям 2000 долларов вместо 600 или 600. Если есть лингвисты, поправьте меня, у меня с числительными плохо. Поэтому, наконец-то, Джоббар... Дэн начал озвучивать решение Трампа, но я надеюсь, что все-таки будет не так, как обычно у демократической партии, мы об этом скажем вслух и больше никогда к этому не вернемся и более того, этого не исполним. Все, ребята, пока-пока, увидимся в следующем видео.